Про сервисы накрутки и про неизбежный бан YouTube. Если вы используете сервисы накрутки или используете чудо-фрилансеров, которые обещают вам 5000 просмотров за один час, это очень чревато. YouTube уже знает о всех сервисах накрутки, потому что YouTube имеет самую мощную аналитическую систему в мире, он практически знает все, он видит все переходы и он видит те айпишные адреса, откуда приходят спамеры, баннеры там и все дела, поэтому не используйте. О том, что использовать для продвижения видео, мы можем рассказать вам на нашем канале «Видео для бизнеса». Если остались вопросы, подписывайтесь на наш канал, задавайте их под этим видео, обращайтесь к нам по этим контактам, пишите, звоните, дружите и подписывайтесь на канал «Видео для бизнеса».